До сих пор на многих предприятиях рабочим приходится вручную выполнять тяжелые физические действия, что приводит к преждевременной усталости и даже травмам. Итальянская компания Камау совместно с исландской ортопедической компанией ASUR и итальянской Аюво разработали вспомогательный экзоскелет Мэйд, предназначенный для того, чтобы снять эту ненужную нагрузку. Мэйд весит всего 3 килограмма, он выполнен в двух размерах и надевается на верхнюю часть тела. Благодаря спиральным пружинам, связанным с двумя генераторами крутящего момента, экзоскелет снимает нагрузку с плечевых мышц при работе с тяжелыми предметами также мейт не позволяет пользователю совершать запредельные для его суставов движения экзоскелет может быть установлен в одной из пяти положений в зависимости от выполняемой работы плюс к этому можно выбрать один из семи уровней помощи У традиционной наземной палатки есть серьезный недостаток: внутренний комфорт в ней во многом зависит от того, насколько ровное место для установки выберет ее владелец. Неровная площадка в сочетании с холодным грунтом почти наверняка гарантия нервной бессонной ночи. В связи с этим все большей популярностью пользуются подвесные палатки, которые крепятся к деревьям. Примером тому палатка-гамак компании Multitomk мог С помощью специального шеста и нескольких подвесных лямок она крепится к соседним деревьям, обеспечивая своему владельцу максимальную безопасность и комфорт в условиях похода в частности от насекомых и диких животных вход в палатку снизу через расстегивающиеся отверстия размеры байвай мог один на 2 и 2 на 4 метра что вполне достаточно для размещения двух человек у которых к тому же есть возможность кругового обзора окружающего пространства через полиэстровую сетку палатка гамак может выдержать до 450 килограммов благодаря еще одной сетке из полиэстера она также надежно защищена от сильного ветра и осадков работа по разработке байвай мог продолжается часть средств для этого планируется собрать с помощью краундфандинговой платформы india go go в случае успеха изделия поступит в продажу уже в этом месяце по цене 199 долларов Французский производитель покрышек со 128-летней историей собирается начать новую эру в своей отрасли. Недавно Мишлен представила концепцию колеса будущего. У него нет привязки к конкретному транспортному средству, но есть все признаки новой технологической эпохи от интеграции в интернет-вещей до нулевого влияния на окружающую среду. По отдельности все ключевые черты будущего супер суперколеса уже созданы, пусть и в формате прототипов и концептов. Мишлен остается лишь объединить все воедино и вывести на уровень серийного производства. Такое колесо колесо будет производиться методом 3D-печати. У него нет разделения на обод, диск, покрышку. Есть лишь монолитная пористая конструкция. Колесо не надо накачивать, контролировать степень его износа и глубину протектора. Но имеет смысл часто менять на другую модель в зависимости от текущих условий. В узловых точках суперколеса расположены RFID-сенсоры, интегрированные с бортовой системой машины и всемирной паутиной. Колесо само контролирует свое состояние относительно текущих условий и поставленной задачи. Если что-то не соответствует критериям, дается команда напечатать правильный вариант вы просто останавливаетесь на ближайшем пункте техобслуживания и меняете колес старые колеса не будут складироваться в них просто запустят механизм разрушения технология пока сугубо фантастичная но интересная материал для колес создается из биоотходов вроде жмыха картона огрызков яблок и апельсиновой цедры каким-то образом он сохраняет устойчивость ко всем видам нагрузки пока колесо в работе а затем отправляется в компостную кучу где и становится удобрением это реально но по прогнозам нужно примерно по 10 лет на разработку биоразлагаемого аналога для каждого компонента в составе существующих покрышек. Получается, что если Мишлен не поскупится на гранты для изобретателей и исследователей, первое суперколесо нового типа может появиться уже к середине этого столетия. Примерно тогда же в обществе укоренится восприятие транспорта как максимально автономного устройства, которое заботится о себе самостоятельно, и вопрос о переобувании машины исчезнет как таковой. Даже в многолетней мерзлоте глухой тундры человеку может понадобиться кусочек пиццы с анчоусами и грибами. Решили в пиццах Hut. И объединили усилия с Toyota, чтобы создать первую в своем роде мобильную роботизированную пиццерию Тундра Pie Pro. На шасси внедорожника и с такой степенью автоматизации, что печь пиццу она сможет прямо во время движения по бездорожью. Ничего сложного в том, чтобы получить кусок горячей пиццы в тысячах миль от цивилизации нет. Одна рука робота достает из морозильника полуфабрикат и кладет его в мощную бездымную конвенцию. Верную печь когда пицца испечется вторая рука извлекает ее, разрезает на разделочном столе на 6 кусков и складывает их в коробку время готовки одного блюда 6-7 минут на разнообразие меню строго зависит от того сколько и каких заготовок для пиццы взято с собой пиццерия монтируется в кузове модифицированной версии пикапа тундра sr5 который утратил старую трансмиссию с бензиновым двигателем вместо нее теперь стоит силовая установка с водородным топливным элементом toyota miari а ходовых качествах машины ничего не но можно полагать что они не сильно отличаются от родительской версии сколько стоит тундра пай про и когда поступит в продажу пока неизвестно Хаймир Armini премиум работает как планшет с сенсорным экраном и камерой высокого разрешения, который может демонстрировать не просто отражение лица, но и добавлять на картинку произвольные эффекты в реальном времени. Основой его разума является специальный сервис Skin Analysis Engine X, созданный для распознавания 10 основных косметических дефектов. Это морщины, складки кожи, темные круги, темные пятна, красные пятна, шероховатость выраженные поры кожи, болезненный вид лица, гидратация и пигментация. Найденная он отображает на экране умное зеркало имеет три основных задачи показать косметические недостатки лица пользователя предложить средства для их устранения и подсказать как лучше их замаскировать при помощи макияжа при этом high mirror покажет расчетный ожидаемый результат при выборе разных опций в его памяти 5 сценариев создания макияжа с множеством варьируемых деталей почти на все случаи жизни однако чтобы исцелить проблемные участки нужны данные об изменении состояния лица за долгое время хаймир Миррор создан для длительного постоянного использования и сбора информации о своем владельце как и все современные умные гаджеты зеркало Хаймир поддерживает работу с соцсетями и сетевыми сервисами умеет перенаправлять информацию по разным адресатам цена устройства 300 долларов Компания Asus продемонстрировала решение для геймеров, использующих три монитора для полного погружения в игру. Режимы для растягивания картинки на три экрана давно существуют и многими активно используются. Однако рамки мониторов на стыках всегда нарушали целостность большой картинки. Исправить это производитель решил простыми планками с линзами, преломляющими свет на границах дисплеев. В результате обрамление между экранами практически исчезает из поля зрения. Такие планки, названные Rock Bezel Free Kit, стыкуют мониторы под углом, Углом 130 градусов, никаких дополнительных манипуляций с ПО или иной настройки они не требуют. Главное, чтобы все три монитора были одинакового размера. Странное устройство от Panasonic поможет работникам офисов сосредоточиться на работе. Концепция получила название Veerspace. Устройство состоит из тканевого экрана, который опоясывает заднюю и височные части головы и ограничивает боковое зрение на 60%. Кроме этого, в Veerspace интегрированы наушники с функцией шумоподавления, через которые может транслироваться музыка по выбору пользователя. Устройство заряжается через USB-разъем и может работать от батареи в течение 20 часов. В настоящее время Verspace можно предзаказать за 250 долларов. Компания Merch показала на CES бластер для виртуальной и дополненной реальности. Выглядит он как игрушечный автомат, цветовое оформление соответствующее, но на самом деле это своего рода геймпад для смартфона. Он поддерживает основные технологии позиционного отслеживания, в том числе арк Kit на iOS и Arc Core на Android. Смартфон для использования Merch Blaster обязателен. Он вставляется в специальный слот. Аксессуар синхронизируется со смартфоном и позволяет с головой погрузиться в VR-air с помощью четырех кнопок на корпусе можно мгновенно взаимодействовать с предметами быстро перезаряжать виртуальное оружие прыгать и так далее главное конечно чтобы в играх и приложениях была реализована поддержка мерч бластер разработчики готовы этому всячески содействовать В рамках суббренда Nighting Minutes компания Xiaomi показала самоходный чемодан, который самостоятельно может следовать за своим владельцем. Устройство движется при нажатии кнопки на миниатюрном пульте. Дальность действия до 20 метров. Встроенный привод позволяет ему двигаться как вперед, так и назад, преодолевая при этом возможные препятствия. Чемодан сможет объехать людей на пути, преодолеть неровности на полу и даже заехать по наклонной поверхности до 30 градусов. Открыть чемодан можно с помощью отпечатка пальца, вскрыть или серьезно повредить его крайне сложно, так как каркас выполнен из алюминиевого сплава высокой прочности. Вместимость внутреннего отсека составляет 30 литров. Литиевый аккумулятор при необходимости можно извлечь, что позволит избежать возможных проблем с транспортными компаниями.